Да, запись началась. Итак, первым делом проведем розыгрыш. Не будем томить тех, кто пришел сюда исключительно за розыгрышем, поэтому... О, привет, молодежь! Поэтому проведем розыгрыш, а дальше уже поговорим с вами за бизнес. Так, мне нужно будет вам включить демонстрацию экрана. Да? Сейчас я открою список которая мне любезно приготовила лсу. Так, открываю список. В списке у нас... Так, эх, немножко не помещается. Сейчас, может, поменяю. Во. Вот, все поместились. 15 участников. Елена, привет. Да, Людмила, тебя не слышно, к сожалению, у тебя почему-то где-то звук этот выключен, посмотри там микрофончики свои. этот звук. -то. О, все, вот появился. Звук появился. Так, включаю демонстрацию экрана. Так, как нам это сделать? экран этот и вот этот нет вот этот. вот этот нет так не делает ну ладно тогда начнем привет о привет Альмир так ну что всем ли видно мой экран видно Видно. Ага. Список видите, да? Mm -hmm. Ага, отлично. Значит, что, что мы сегодня разыгрываем? Напомните, пожалуйста. 50 миллилитров номер девять. Отлично. Людмила все четко помнит и держит в фокусе. Да, мы сегодня разыгрываем с вами по нашему купеческому марафону. У этого марафона появилось новое название. Теперь это дело первых дней, купеческий марафон. Вот. И в рамках этого марафона у нас есть такой поддерживающий конкурс, розыгрыш, который поощряет тех, кто выполняет условия этого марафона. И одним из условий, условий этого марафона, кроме того, что выполнить 20 баллов личного оборота в течение первых пяти дней месяца, тем самым открыть месяц, нужно еще присутствовать на сегодняшнем розыгрыше. То есть это обязательно. Это является обязательным условием этого марафона. Если, например, розыгрыш, который мы проводим за 20 баллов в течение всего месяца, там нет никаких обязательных условий по присутствию на розыгрыше, но вот здесь вот у нас есть такое условие. Поэтому у нас в принципе 15 человек могли бы принять участие в этом розыгрыше, но Судя по тому, сколько нас на сегодняшнем эфире, претендентов меньше. К радости тех, кто сегодня пришел на эфир, я думаю, шансы увеличиваются. Вот. Ну что, давайте начнем, не будем тянуть. Итак, 15 цифр. Открываю, как всегда. Так, где у меня? Так, вот это вот. О, сейчас вот эту штучку я уберу отсюда, она мне мешает. Вот. Вот. вот наш генератор случайных чисел, наш любимый генератор. Ставлю сюда от единички до 15. Вы все видите, да? Угу. Все угу. видите. Нам нужна одна, одна цифра, нам нужен один победитель. И э, не будем долго томить, зажимайте там кулачки, пальчики, слова, говорите, шептите, нажимаю на кнопку выбора. Итак, цифра номер 7, возвращаемся к нашему списку, и наш приз могла бы выиграть, а может быть и выиграла Ирина Рыскина. Ирина, давайте посмотрим, если у нас сегодня Ирина с нами. 12 человек, как-то. Ирины нету. Mm -hmm. же, конечно, нету. Ну что, передаем привет Ирине. Значит, Роман или нет? А? Что? <связь> Роман. <связь> передаем привет Ирине Рыскиной. <связь> Я рада, что Ирина выполнила, выполнила условия купеческого марафона. От, по закону открыла денежный поток на апрель месяц, но этот приз достанется кому-то другому. Возвращаюсь к розыгрышу. Так, вот это мы закроем пока. Нам нужно еще одно случайное число. Нажимаю. О, первый по списку. Кто первый по списку? Кто помнит? Лидия. Лида Корытова. Лида Корытова могла бы выиграть, если бы пришла на сегодняшний эфир. Но, по-моему, Лиды тоже нет в списке, правда? Не знаю. Лида, если ты с нами, подай голос. По-моему, нет ее тоже. 12, да. 12 человек из 15. И то, и, и попадаем. Не все участники, да, не все участники, совершенно верно. Так, Лиды нет. Дальше поехали. Открываю генератор, снова нажимаю на кнопочку. 12. 12. Мини-голь Лиулина. Минигуль тоже нет на сегодняшней встрече, передаем привет, Эльмира, передавай привет своему консультанту, которая не дошла до нашего прямого эфира и, к сожалению, не получает этот приз. Приз движется дальше. Следующая цифра. 6. Ну что, Роман? Или нет? нет, не роман же. Надежда Денисова. Вот куда я смотрю-то. Надежда Денисова. Надежда Денисова. Надежда, которая приходила на все наши встречи, нас поддерживала. Но нет. вот на сегодняшнюю встречу Надежда не пришла. Да, и... Восемь. Прис идет... Шансы увеличились. Да. Шанс увеличивается. Мы продолжаем розыгрыш. Так, это закрываю. Нажимаю на кнопку. Сейчас повторяют. 14. Yes. Вот, вот Валентину я видела сегодня на встрече. Валентина, подай голос, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Она, Валентина. не знаю, сможет с господа, не знаю, не сможет. Она Я... только в Zoom подключила ей вчера. А, да, у нее что-то микрофон. Она здесь не сидит, нет. да, она не умеет. Не умеет. Валентина, включай так. хотя бы камеру, мы хоть на тебя посмотрим. И в чате что-нибудь напиши нам. Там это, надо ей подсказать. Внизу там нужно, Валентин нажать на микрофон или на что-нибудь там нажми. На что-нибудь нажми. Нажми, пожалуйста. На что-нибудь нажми. Так, ка я... Она переживала, что ее 13 счастливый номер забрали. У нее всегда по жизни вот. А да? вот Я говорю, выиграй равно. У нас, а ты можешь сама и включить видео? И у нее нет звука там. Вообще нет звука. Надо, чтобы она камеру хотя бы включила. Сейчас попробую. Подождите, я попробую попросить включить видео. Валентина, у тебя там сейчас что-то должно появиться на экране? Вот-вот видео должно. Вот сейчас она открыла видео. Открыла, да? А у меня это... Уп, я давайте-ка завершу, остановлю демонстрацию. Я не всех вас вижу. О, Валентина! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы вас, к сожалению, наверное, не услышим. У вас что-то там с микрофоном. У вас нет значка микрофона, к сожалению. Валентина куда-то пропала. А вот, нет, не пропала. Вот она. Валентина, вам тогда задание. Голосом вы выражать свои эмоции не можете. Покажите нам визуально, что вы испытываете от того, что вы выиграли приз в нашем купеческом марафоне. Это вот как это такое упражнение, да? Показать свои эмоции без голоса. Валентина готовится, похоже. Что-то нажимать. Или Валентина ищет кнопку звука. Она а включилась неправильная, поэтому у нее звука нету. Ну это как бы нужно будет Сельмира продолжить да, и да, под... да, в следующем впервые, разу подключить. Впервые, да. Валентина, покажите нам, пожалуйста, как вы рады от того, что вы выиграли этот приз. Без голоса мы вас не слышим. Мы за нее рады все. Главное, первый раз вступила и выиграла. Надо да, вот, новичка всегда ведет. Да. Ну что, поздравляем Валентину. Валентина, ну, поздравляем. поздравляем вас с этим выигрышем. Подумаем, как вам все это переправить. Логистику там выстроим. Ну, как бы это второй вопрос. Это вот. Но в любом результат. случае, поздравляем вас с тем, что вы, во-первых, выполнили условия нашего купеческого марафона. Открыли Ваш апрель месяц. Открыли его успешно. О чем говорит ваш выигрыш в нашем марафоне. Желаем вам дальнейших успехов, хорошо отработать апрель, закрыть его классно. Ну, это я желаю всем участникам нашей сегодняшней встречи и всем, кто будет смотреть записи. Вот. И а, следующий, принимать участие в следующем марафоне, который будет в мае месяце обязательно. Мы с вами будем, а, с вами будем дальше открывать соблюдать купеческий закон, открывать наши следующие месяцы и выигрывать. Вот. А как я за нее рада вообще? Да, да, да. Фильмиру покажи, как ты рада за своего консультанта. Очень рада. 14-13 число надо менять на 14 будет, на счастливое число. Ну хорошо, здорово. Валентин, поздравляем еще раз. На этом наша с вами история с апрельским розыгрышем завершена. Розыгрыш завершен. И давайте сегодня поговорим по рабочим вопросам, потому что наступает очень интересное и важное время. Вот я хочу сегодня с вами на эту тему поговорить. А, ну, во-первых, начну, наверное, с новостей. Какие-то такие важные моменты, которые, может быть, у кого-то вызывают вопросы, но чтобы как-то снять все это, еще раз хочу это все проговорить. Значит, во-первых, во у нас в компании все идет по плану, мы работаем. Я это, наверное, буду повторять практически каждый раз. На наших встречах, потому что вокруг происходит очень много интересного, странного, непонятного. Ну, очень много происходит ну, таких важных моментов. Поэтому в компании все нормально, мы работаем, продукт есть. Следующая поставка у нас запланирована на май месяц. Вот, что касается изменения цен, в апреле месяце изменения цен не планируется, поэтому спокойно работаем с теми ценами, которые у нас есть. Вот. Я просто знаю, что есть некоторые люди, которые следят за курсами на бирже и ну, как бы видят, что там курс падает, и вроде как у нас должно падать, да. Но Поскольку на сегодняшний день ситуация очень нестабильная, сегодня оно падает, завтра оно растет, и поэтому вот практически принято решение о том, что апрель месяц мы ничего менять не будем, мы работаем с тем, что есть. Вот, Поэтому вот этот вопрос можно снять у себя и у своих консультантов, чтобы никто ничего не ждал, не было каких-то неоправданных ожиданий, чтобы у нас с вами апрель месяц не прошел в каких-то ожиданиях. Апрель месяц хороший месяц для того, чтобы работать. Вот, когда я говорю про какие-то события, не знаю, слышали вы или нет, если вы ну, как, более погружены в, сетевой, в сетевую индустрию, то возможно вы слышали, что у нас в индустрии происходит очень много интересных изменений. У нас какие-то компании сливаются, какие-то просто уходят с рынка. И сейчас идет очень серьезное изменение рынка и сетевого в частности. Вот. Не буду сейчас называть каких-то конкретных названий, но могу сказать, что если говорить о парфюмерно-косметических компаниях, у меня есть информация о том, что с рынка уходит, с рынка уходит как минимум две парфюмерно-косметических парфюмерно компании, европейских, да? и наш, одна из наших российских компаний была поглощена другой сетевой компанией, и, то есть как самостоятельная парфюмерно-косметическая компания тоже перестает существовать. Вот. То есть это время такое, очень серьезных проверок, очень серьезных изменений, и в этом смысле это очень плодотворное и очень интересное время для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы посмотреть на бизнес более серьезно, если вы до этого не смотрели. Ну, те, кто и сейчас развивает и работает именно с таким бизнес-подходом, скажем так, да, то есть вам карты в руки, потому что это время, оно проверяет вообще, насколько мы готовы, насколько мы готовы к таким временам. Это время возможностей. И в этот момент просто проверяется, насколько мы пришли готовыми к этому моменту. И поскольку для нас это не первый кризис, в свое время лично у меня выработалась такая позиция, что это или китайская пословица, или японская, сейчас уже не помню, чья, но откуда-то с Востока, что вести бизнес и вообще жить имеет смысл с с позицией с такой, что во время подъема ты готовишься к кризису, а во время кризиса ты готовишься к подъему. Вот. И поэтому, если вы готовились к этому времени возможностей, вот Рома пишет, что время возможностей испытаний и перемен. Ура, товарищ. Да. Если вы готовились, то вы, значит, готовы к этому времени. Вы воспринимаете это, это время именно как время возможностей, а не как время проблем. Если вы не готовы к этому времени, не готовились и думали, что всегда будет хорошо и ничего не изменится, то чисто психологически будете воспринимать это как время проблем, скажем так, сложностей каких-то. Вот. И в то же время сейчас. Мы с вами закладываем задел, закладываем фундамент или основу для работы в период подъема. Потому что вот сейчас, вот в это время перемен, в это кризисное время определяется, кто будет работать, кто будет получать результаты в период подъема за любым кризисом всегда следует время подъема. Наша жизнь, наш бизнес всегда цикличны и никогда не будет, что всегда все будет идти наверх, никогда не будет, что всегда будет все идти вниз. Мы всегда вот движемся вот такой вот по вот таким вот качели у нас, да? И, соответственно, сейчас определяется, кто будет на волне. В следующий в следующий период роста условно говоря там в следующие 5-10 лет вот поэтому если вы не хотите упустить это время если вы хотите использовать его возможности значит сейчас нужно нужно просто работать нужно выйти если вдруг кто-то находится по экспоненте и, и если даже движемся по экспоненте то не всегда поэтому если у вас есть серьезные планы, если вы хотите использовать это время, значит, сейчас пришло время работы, пришло время активных действий. И как бы, то есть, я хотела сказать, что когда мы впадаем неожиданно в такие кризисные ситуации, мы можем впасть какое-то время на выцепенение какое-то, да? то есть мы можем затормозиться, можем остановиться, но... Если даже это случилось, не стоит пребывать в этом состоянии долго, нужно себя из этого состояния выводить и переключать именно свое отношение к ситуации. Вот. И Поэтому, если вдруг кто-то еще в этом состоянии находится, выходите из этого состояния и оглянитесь вокруг, смотрите, какие возможности есть и включайтесь в использование этих возможностей. О том, что тенденции меняются, о том, что вообще ну, как бы ситуация меняется, говорит и то, что сейчас меняется интерес людей. Да? И это связано с тем, что, как в любой кризис, нас ожидают сокращения. Я сейчас говорю не лично про нас конкретно, да, а про людей, которые, например, работают в найме. Будут сокращения, будут люди потерявшие работу, у кого-то бизнес просядет традиционный или еще. Или, вот если говорить про нас сетевиков, то есть какие-то компании просто уходят с рынка. И очень большое количество людей в такие времена находятся в поиске, в поиске. И я это вижу уже сейчас по что обращаются... И сетевики из этих компаний, которые уходят с рынка, обращаются люди из традиционного бизнеса, которые ищут новый ассортимент, наряд для своих продаж и новые источники дохода да, то есть новые возможности заработать. И у людей, которые вот если вот взять лет, наверное, 5, ну, даже года три назад, да, то есть еще до пандемии, если люди, когда обращались, их основной интерес был к продукту, то есть обращались с интересом к продукту, просто желание покупать наш продукт, то сейчас количество людей и доля людей, которые интересуются также и возможностью заработать, их становится все больше и больше, то есть это прямо чувствуется, чувствуется эта тенденция. Люди ищут возможность заработать. И плюс этой ситуации, плюс сегодняшнего времени заключается в том, что если в кризисы 90-х годов, в кризисы 2008 года, да, то есть вот в более ранние кризисы отношение к сетевому бизнесу было достаточно негативное, то на сегодняшний день этого негативного отношения нет. И его стало значительно меньше, существенно меньше. И люди не воспринимают сетевой бизнес как какой-то, не знаю, лохотрон, как какой-то нелегальный способ заработать, потому что на сегодняшний день есть огромное количество уже примеров того, что люди зарабатывают, того, что они здесь зарабатывают достаточно давно. Да, то есть есть уже такой... Хороший бэкграунд, истории хорошие, и поэтому отношение людей другое. И плюс, конечно же, выросло новое поколение, которое тоже имеет нормальное отношение к возможностям заработка на продвижение хорошего продукта. Вот. Поэтому ситуация сейчас такая, и эту возможность нужно использовать. Поэтому наша с вами задача сделать так, чтобы вокруг вас все люди окружающие вас знали о том чем вы занимаетесь, знали то какие возможности вы можете дать и э, просто нужно об этом рассказывать всем тем, кто находится вокруг вас. Вот поэтому вот такое вот сейчас время и э, в этой ситуации в этой ситуации все зависит от нас с вами, да, от каждого из нас, от тех усилий, которые вы готовы прикладывать, от того уровня, который у вас есть, который у вас есть, уровня профессионализма, то есть от нашей активности, от нашей деятельности, от нашей активности, все зависит от нас. И сейчас очень хорошее время для того, чтобы себе задать вопрос, если вдруг вы его до этого себе не задавали. А вопрос заключается, самый такой, наверное, основной, от которого все остальное, будет, все остальное будет плясать. Это вопрос о том, что я хочу добиться в этом бизнесе. Каких результатов я хочу получить в этом бизнесе? Скажите, пожалуйста, кто задумался над этим, у кого есть четкие какие-то, Цели, планы, видение о том, что вы хотите от этого бизнеса. А если вы не задавались этим вопросом, если вы не, как бы еще над этим не размышляли, или у вас есть какие-то сомнения, ну, ну, тоже можете сказать, что в процессе да, то есть размышления над этим вопросом. У кого есть уже четкое видение того, чего вы хотите получить и добиться в этом бизнесе? Я передала микрофон вам. Ульнас. А, слышно, да, меня? Да-да-да, Наталья, слышно. Ну, четкое видение, так вопрос такой задан, да? В принципе, я тоже думала над тем, что вот как мне увеличить свою первую линию. Конечно, У -у -у. вот сейчас я понимаю, такая ситуация, что реально можно это сделать. Uh -huh. какие мои действия к этому предпринимаю. предпринимаю. В общем-то, вот училась начать попробовать делать рекламу. Вот, uh -huh. над этим сейчас работаю. Потом, значит, у меня были... А, ну, я же иду в первых деньгах, вот тоже, как правильно сейчас сказала, что нужно сконцентрироваться снова, почему-то какой-то тормоз получился. Uh -huh. И вот здесь работать с клиентским чатами, оттуда уже вот новых людей uh -huh. в первую линию подключать. Mm -hmm. Mm -hmm. А, как бы. а, а, а чего хочешь вообще в этом бизнесе? Я, я, мы сейчас с тобой, вот, Наталья, больше говорим про инструменты, да? А куда ты идешь с этими инструментами? Что ты хочешь? Mm. <с Eğerções> ну вот моя была задача, цель, вот которая всегда меня греет. Сейчас даже в этом мне нужно получить стабильный доход, чтобы у меня был такой, чтобы чтобы система моя работала, запустить систему, которая будет работать. Uh -huh. А какой, какой стабильный доход тебе покажет, что ты получил этот результат? О каком стабильном доходе идет речь? Ну, я понимаю, вот моя цифра, например, выйти на 50 тысяч, ближайшая, ближайшая цель на 50 uh -huh. тысяч бонуса. Uh -huh. Вот такой uh -huh. рубеж, который я еще не достигала. Uh -huh. У тебя есть понимание, как тебе сделать эти 50 тысяч? Понимание есть. А да. вот мои действия, которые я сейчас совершаю, пока еще к этому не привели. Ну, это понятно, что не привели. Иначе бы это не было бы целью. Если бы, это, да. если бы ты уже имела бы этот результат, то у тебя была бы другая цель. Это логично. Да. Угу. А есть понимание, как, вот, как сделать декомпозицию вот этих 50 тысяч? Понимаешь, о чем я говорю? Да? То есть понятно, что такое декомпозиция? Ну, я так, я понимаю, что нужно делать да, для этого. Сегодняшний день. Я понимаю, что я полностью этого не, не делаю. Не делаю. Угу. Вот так. Угу. Активно включиться, так вот и понимаю, что это как бы каждый день не по два часа на этот бизнес выделять времени не по два, не по три. А ну и реально как рабочую смену. Uh -huh. Я не хочу сказать про все мои причины, которые сейчас есть. Это будет в любом случае отговорками. Вот, потому что то, то там но то ремонт, то дети, то uh -huh. что-то. Вот. Но... Поэтому пришла на эфир, чтобы услышать и понять, что же... Я выпускаю и опять же действовать дальше. Ну, ты сама, да. сама ответила на свой вопрос. Значит, смотри, ты идешь у меня в первых деньгах, поэтому мы с тобой эту цель тогда проработаем. Очень важно сделать декомпозицию этой цели для того, чтобы понимать, какие действия необходимо сделать для достижения этого результата. Да. Вот, поскольку ты сейчас где-то в дороге, в пути, мы сейчас этим не Давай. будем заниматься. Да. И, ну, то есть у тебя нет цифр перед глазами. Вот, но это мы работать с тобой сделаем. Хорошо, хорошо. Спасибо, Наталья. Буду... Так, хорошо. А как у остальных? У меня есть. Да, да. Вот, организовать вот такие точки, значит, на точке, ну, допустим, там человек имеет два номера и делает групповой оборот 125 баллов, 25 как бы на себя, и 100, и 100 баллов на другой. Получается, что общей сложностью я вот посчитала на вот эти флаконы нос, нос. Uh -huh. 10 флаконов всего надо продавать. Uh -huh. вот, в пакете Light, то вот такая точка, значит, они будут покупать, получают на 52 тысячи, но ну, это я по, по тем цифрам считала по-мартовским, uh -huh. и возврат, возврат будет 22 восемьдесят рублей. Uh -huh. И если иметь 12 таких точек, 12, то есть в первой линии 12 человек, по 25 они делают, и вот 100, ну как, uh -huh. вот, ну это можно, допустим, где-то вот, как, ну вот как, каким-нибудь образом салона красоты привлечь вот для этого. Uh -huh. Получается, вот как раз, там я по пакету Light опять посчитала, кэшбэк плюс бонус покупок 3-4%. Потому что когда человек уже действительно зарабатывает и 4% для него очень важные, там получается 1546, потом бонус наставника тысяч 10800 и бонус роста 43,920, вот как раз получается 58,256. Отлично. У тебя есть уже декомпозиция, у тебя есть понимание, как это сделать. Начала ли ты тестировать эту модель? Да вот, нет, так еще не начну. Ну, значит, пора так. начать. Ну да, надо, чтобы прям... Ну и вот, вот и видение есть, поэтому и все. По, ну, как бы, ну вот, как мы до этого говорили, чуть-чуть клиентов и приглашаешь и для и этих консуль... Ой, партнеров, чуть-чуть uh -huh. клиентов и партнеров. Uh -huh. ну, вот, и, в общем-то, несложно, но вот надо начать делать. А, давай, а, в апрель месяц возьми на то, чтобы проработать эту модель. Uh -huh. Угу. берешь угу. Ну начну во всяком случае хотя бы ну, одну так. хоть одну точку Такую. хорошо Нач... да надо начать что то не сразу 12 конечно не получится даже если получается в месяц по точке то 12 месяцев вот если это угу, и потом, в любом случае, это же, если человек поймет и начнет делать, у него не будет 125, может быть, и больше будет, если, ну, вот, заинтересует его такой угу. в этом. Угу. У тебя самая главная задача – это получить первый результат. Да. Дальше, дальше будет проще. Сейчас нужно быть готовым к тому, что то есть, будут какие-то возражения. То есть у тебя есть какая-то идеальная картинка которая у тебя нарисовалась и нужно понимать что жизнь будет носить коррективы uh -huh. и чем быстрее ты сейчас начнешь это тестировать проверять uh -huh. тем быстрее ты получишь обратную связь тем быстрее ты откорректируешь тем быстрее ты сдвинешься с места поэтому тебе нужно поставить задачу буквально вот прям на эту неделю поставь задачу не растягивай uh -huh. Хорошо. Сейчас очень важно проверить эту, эту, эту гипотеза, да? То есть это гипотеза. Ее, ее сейчас важно проверить на практике. И а, вот когда у нас рождается какая-то гипотеза, чем быстрее мы ее проверяем на практике, тем быстрее мы получаем обратную связь. И понимание того, эта гипотеза, гипотеза как бы, способна выжить, она жизнеспособна или нет. Если жизнеспособна, значит, мы быстро приходим к результату. Если нет, мы, значит, исправляем, корректируем, докручиваем и движемся дальше. Не зависайте, пожалуйста, долго в гипотезах, не зависайте долго в теориях. Сразу все пробуйте и проверяйте на практике, иначе будем очень долго двигаться к результату и к цели. Но идея классная, потому что… Вот, что касается ноутс, то есть есть тоже такая задумка попробовать поработать с салонами красоты, и, то есть, поэтому очень интересно будет какой, ну как бы, ты бэкграунд ты получишь, тогда можно будет обменяться и уже, то есть, выработать какую-то стратегию. У вот. меня с ноутсами, мне кажется вот эти кажется, все-таки наши которые ароматы были они такие эти, ну вот как бы вот характерные я их могу определять там все а вот с ноутсом, что-то у меня прямо это какое то это какой-то непонятное что-то такое ну они другие да поэтому да вот я получаю от них допустим да если мне надо в, на это на, на, на питаться изнутри я наношу амальфию, если мне надо куда-то выйти и в движение быть активнее, быть, я наношу релы, но <связать> объяснить людям, что-то не очень. Мне кажется, вот, те, которые у нас раньше были, они понятливее духи, а эти вот, нет, непонятные, они такие непонятные. <связать> <связать> а, хорошо, спасибо, Людмила. А, так, кроме салонов красоты, мог бы еще предложить цветочные магазины, но не сети, а индивидуальные. Роман, тоже гипотеза, прорабатывай. И, возможно, кто его знает, когда кажется. Как... Так, Хорошо, а как у остальных, все остальные участники нашей встречи. У кого есть, я видела, что Елена написала в процессе да, размышления над этими вопросами, как у остальных. Ну, значит, поскольку у нас такая тишина, зависла пауза, я так предполагаю, что остальные пока не ответили на этот вопрос, находятся либо в процессе, либо не в процессе. И вот я вам всем рекомендую поразмышлять над этим вопросом, для себя определиться и выбрать свою позицию. Потому что если вы действительно хотите получать, получить какие-то результаты, нужно принять решение, нужно сделать выбор и себя, то есть определиться. Вы, вы В этом бизнесе, вы в сетевом или вы где-то рядом, да, то есть вы, вы до сих пор не приняли решение, поэтому то вы приходите, то уходите, то начинаете, то заканчиваете, то делаете, то не делаете. То есть вот в таком состоянии неопределенности невозможно достигнуть никаких результатов невозможно получить каких-то значимых доходов и потому что и люди считывают вашу неопределенность и и вы сами не включаетесь на сто процентов для того чтобы получить этот результат вы колеблетесь и поэтому у вас и ситуация колеблется, и, то есть, нет принятого решения и нет результата, и не стоит на него рассчитывать. И если в вашей команде тоже люди, которые для себя не приняли решение, которые находятся в этом состоянии колебания, то, соответственно, вы, вы как руководитель команды тоже не можете опираться на этих людей, потому что, ну, как можно опираться на человека, который то есть, то нет, то есть, то нет. То есть, это не полноценный партнер в вашей команде, это... Это консультант, который до сих пор не принял решение, скажем так. Да? И э, если вы приняли решение, если вы для себя ответили на вопрос, а чего я здесь хочу, какие цели я перед собой ставлю, вот как, например, у Натальи есть четкая цель, понимание, что она хочет, у Людмилы есть четкое понимание, какие цели перед собой ставит. И вот здесь уже э, мы отвечаем на вопрос, а что мне для этого нужно? В настоящее время мир колеблется на лезвии ножа. Знаешь, Роман, по этому поводу я могу сказать, что для нас, возможно, это выглядит как мир, который колеблется на лезвии ножа, но в этом мире есть люди, которые четко знают, куда идут и что они хотят. И для них мир не колеблется, для них это процесс, которым они управляют, либо это процесс, в котором они очень хорошо ориентируются поэтому все очень относительно. И ответить на вопрос нужно, что мне нужно для достижения этих целей. И здесь мы приходим, если говорить о каких-то таких вот постулатах в бизнесе, да, то здесь мы с вами четко должны понимать, что бизнес – это аватар нашей личности. И мы в этом бизнесе и вообще в принципе в жизни – имеем то что мы есть что мы есть и когда мы говорим о том что мы есть то здесь э, э, вот это вот, э, вот это большое что-то целое общее разбивается на две части первая часть это э, то что мы называем масштабом нашей личности. Есть очень такая хорошая тоже формулировка, которая говорит о том, что масштаб вашего бизнеса и вообще масштаб бизнеса определяет масштаб личности. А как вы думаете, чем измеряется масштаб личности? Вот как определить, ну вот говорят масштаб личности, как определить, это человек большого масштаба, человек маленького масштаба. Как вы думаете, чем определяется, чем вообще измеряется масштаб личности? Я думаю, что влиянием на, друг, на, другие, на на какое количество людей ты можешь влиять. Да, влиянием на количество людей. Спасибо, Людмила. Я тоже так подумала, что количеством людей, которые тебе благодарны, но если, если они от тебя получили что-то хорошее. Uh -huh, uh -huh. Спасибо, да. не только на количество но и на качество как мы влияем и качество этого влияния uh -huh. Uh -huh. так мы uh, на этой встрече только троем людмила наталья да я а все остальные Как думаете, что, чем измеряется масштаб личности? Ну ладно, будем считать, что остальных нет. Никто, никто не, не участвует. Хорошо. Я вот с вами абсолютно согласна, Людмила и Наталья, масштаб личности определяется масштабом задач, которые мы готовы решать. А масштаб задач, он всегда зависит от действительно количества людей, которые вовлечены в решение этих задач. И мы с вами можем решать задачи. На уровне, например, там своей личности, да, то есть себя лично. Мы можем решать задачи, которые нас возникают на уровне семьи. Мы можем решать задачи, которые возникают на уровне там, нашего подъезда, если мы живем много подъездом в доме, да, или нашего поселка, в котором мы все вместе живем, города, страны и так далее. Вот масштаб всегда определяется тем масштабом задач, которые вы готовы решать. И, конечно же, и, конечно же, это очень взаимосвязано с тем, что вы говорите. Когда вы говорите про количество людей. Соответственно, чем я, я показала такое территориальное, да, как бы определение масштаба, но оно очень четко связано и с количеством людей. Тут однозначно есть связь. И поэтому к чему я это веду? Да? Я это веду к тому, что разрешайте себе, позволяйте. Решать более масштабные задачи, не бойтесь их, и тем самым вы будете взращивать масштаб своей личности. Не замыкайтесь на, на маленьком количестве людей, на какой-то маленькой аудитории, на маленькой территории. Позволяйте себе расширяться, позволяйте себе расширять, расширять свои задачи, которые вы решаете. И Это напрямую связано с, с чувством хозяина, о котором мы с вами говорили. Хозяином какой территории вы себя считаете? То есть что для вас является, входит в определение мой дом? Мой дом это моя квартира, мой дом это мой подъезд, мой дом это мой дом, мой дом это мой район, мой дом это мой город, мой дом это там, мой республика край, мой дом это моя страна. Что мой дом? Что есть мой дом? Вот это то, что мы с вами говорим про развитие нашего масштаба личности. В интернет-пространстве то же самое, Елена. Можно замыкаться на каком-то определенном пространстве, да, и можно себя распространять и общаться с большим количеством людей. И второй аспект нашей с вами вот, личности в большом смысле этого слова – это наш с вами профессионализм. Профессионализм. Насколько мы профессионали, насколько мы растем в качестве профессионалов, насколько мы осваиваем те навыки, знания, которые необходимы для достижения новых задач. И у вас на сегодняшний день есть тот уровень профессионализма у нас у всех с вами, да, который позволяет нам получать тот результат, который у нас есть. То есть вот есть определенный уровень профессионализма. Если мы ставим задачу на вырос, если мы ставим задачу по увеличению нашего уровня жизни, по увеличению наших результатов, то это говорит о том, что нам в этих задачах на сегодняшний день пока не хватает профессионализма, и нам нужно его развивать. Развивать свой профессионализм. И для того, чтобы было четкое понимание, как то есть, понятие профессионализм очень такое размытое, широкое, да, то есть, что он называется профессионализмом. для того чтобы вам было легче ориентироваться и вы могли составить план по пониманию того, как не развивать свои профессиональные навыки, то вы можете совершенно смело разделить все, все качества навыки, которые необходимы для достижения профессиональных результатов на две группы. Это так называемые жесткие навыки и так называемые мягкие навыки. Мы с вами уже об этом как-то говорили, ну, по крайней мере, с кем мы давно в бизнесе, и жесткие навыки, и мягкие навыки. И когда мы с вами начинаем бизнес, когда мы начинаем развивать наш сетевой бизнес, это касается любого бизнеса, в принципе, на начальном этапе для нас наиболее важны жесткие навыки. Это как, вот, если привести аналогию с обучением игры на музыкальных инструментах, да, для того, чтобы играть великолепные, красивые произведения музыкальные, начинают ученики с освоения гам, просто гоняют гаммы по клавиатуре, условно говоря, да? то есть если мы говорим про фортепиано. Часами, часами отрабатывают технику исполнения, техника, техника, еще раз техника, потому что без поставленной техники, ни одно красивое музыкальное произведение вы не сыграете. И вот здесь вот то же самое, здесь на начальном этапе мы отрабатываем жесткие навыки. Скажите, пожалуйста, какие жесткие навыки, вот, то есть какие навыки мы включаем в число жестких, на ваш взгляд? Ну, наверное, там планирование, там столько-то звонков, столько-то встреч. Планирование, да, это все планирование. Ага, планирование, раз. Еще. Если уж кто-то совсем не может говорить голосом, пишите в чате. Чат читаю. Есть еще идеи по жестким навыкам, которые необходимы в нашем бизнесе? Ну еще у включен там, включен включен Еще наверное обучение, потому что какие-то навыки-то ну, элементарные. Вот если кто-то ну кого-то приглашаешь, он должен знать какие-то элементарные навыки. Ну как подбирать там аромат или еще что. То есть основные навыки вот наш, в нашей работе. Ну вот говорю подбор аромата там, или составление программы. Да. То есть это мы отнесем к инструментам по работе с продуктом. Да? То есть к жестким навыкам мы еще отнесем знание продукта. Мы тоже его сюда отнесем. Продукт важно знать. И знание инструментов по работе с клиентами, с этим продуктом. Да? То есть как предлагать. Это проведение примерочных, это умение составлять программы по уходу, это умение работать, например, с тестовым набором, умение составлять гардероб, если мы говорим про парфюмерных стилистов, да? то есть это все относится к жестким навыкам. Туда же умение составлять образы ароматов, это жесткий навык. Так. Верно, это все жесткие навыки. Дальше, навыки продаж. Это тоже жесткие навыки. Умение, то есть знание инструментов по работе с клиентами, например, ведение клиентского чата. Это тоже жесткий навык. То есть умение работать в чатах. Знание маркетинг-плана. Это жесткий навык. Проведение презентации. Это жесткий навык. И вот на начальном этапе нам очень важно освоить все эти жесткие навыки. На этих жестких навыках можно выстроить первую партнерскую сеть, совершенно спокойно первую партнерскую сеть. Делать личный оборот в первые пять дней 20 баллов. Да, Лен. Лен, но это, скорее всего, уже результат твоего умения, твоих жестких навыков то есть это результат того, что у тебя они освоены. Если освоены жесткие навыки, сделать 25 баллов или там 20 баллов в первые дни, это не, не становится проблемой. То есть это становится закономерным результатом. Если у вас освоены жесткие навыки, вы можете совершенно спокойно дойти до квалификации лидера, просто имея жесткие навыки. И... Поэтому на начальном этапе 80% результата определяет, насколько у вас освоены эти жесткие навыки. И именно освоением жестких навыков мы и занимаемся в курсе «Первые деньги» в первую часть. И во второй части тоже. Мы, мы чисто осваиваем жесткие навыки, которые необходимы для работы с клиентской базой. Вот. И вторая часть – это мягкие навыки. Мягкие навыки понадобятся для того, чтобы уже дальше выстраивать работу в большой сети. Это не значит, что они не нужны на начальном этапе, они все равно нужны. То есть, вот когда я говорю на 80% определяют жесткие навыки, все равно есть 20%, когда необходимые мягкие навыки тоже. Но вот на начальном этапе эти, то есть можно довольствоваться теми навыками, которые у вас есть на данном этапе. Да? То есть вот в жизни вы приобрели эти навыки, они у вас есть, и вы с ними работаете. И этого достаточно для того, чтобы получать результат. Да, для того, чтобы выстраивать более эффективные, более результативные отношения, хоть с клиентской базой, хоть с партнерской сетью. И в дальнейшем, если мы говорим о работе с большими группами, то здесь будет играть значение именно уже развитие мягких навыков. Как вы думаете, что мы включаем в мягкие навыки? Ваши варианты есть идеи? Наталья, не слышно тебя. У тебя микрофон выключен. Да, я просто их забыла. Не могу сформулировать. Хорошо. Помню, что вот мы да, мы проходили это все, надо освежить. Вот мы сейчас и освежаем. В «Мягкие навыки» мы с вами относим коммуникативные навыки. Это коммуникативные навыки. Это умение общаться, это умение доносить свою точку зрения, это умение формулировать свою точку зрения, это умение слушать, это так называемая эмпатия, да? то есть умение взаимодействовать с человеком и чувствовать его. Вот эти навыки, которые практически невозможно измерить, но если мы говорим о каких-то существенных серьезных результатах, то эти навыки в дальнейшем начинают играть очень важную роль. И поэтому развитием коммуникативных навыков, умения, вот развитием именно навыков из, из этого мягкого спектра, да, так и назовем, то есть мы уже занимаемся дальше на следующих этапах на следующих этапах развития бизнеса. И вот из жестких и мягких навыков, из этой совокупности складывается ваш профессионализм. И мы в процессе развития сетевой бизнеса вот чем мне очень нравится, тем, что здесь развитие практически бесконечное. Здесь нет потолка, грубо говоря, да? потому что в любой момент вы всегда выходите на какой-то новый уровень, который требует развития новых жестких навыков и требует развития новых там, усиления наших мягких навыков. Да? И мы постоянно, продвигаясь по карьерной лестнице, работая с большим-большим количеством людей, у нас каждый раз возникает новые задачи, и у нас каждый раз есть над чем работать. И, и это здорово. Потому что это обеспечивает нам постоянный рост то, что является нашей неосознанной потребностью, нашей личности находиться в постоянном развитии, находиться в состоянии постоянного освоения чего-то нового и развития себя, как, как личности. Вот, Поэтому вот, мы с вами работаем над жесткими, над мягкими навыками. Ваше, вам домашнее задание. Оцените, напишите список у себя жестких и мягких навыков, посмотрите, что вам на данном этапе важнее, на данном этапе, на том этапе, на котором вы сейчас находитесь, потому что все находятся на разных уровнях развития, и определите те навыки, над которыми вам сейчас нужно поработать, которые вам нужно укрепить и в каком направлении нужно двинуть ваш профессионализм для того, чтобы получить те результаты, которые вы перед собой ставите проделать эту работу и поставьте себе задачи. И э, сейчас, вот апрель месяц у нас с вами, да, середина апреля практически, и начинается очень интересный период. Начинается очень такой... То есть наш с вами годовой цикл можно разделить на две части. Первая часть, это начиная где-то с ноября по март месяц, когда мы с вами, что называется, пожинаем плоды нашей предыдущей работы. Это праздничные месяцы, это месяцы, когда люди тратят на подарки, на продукты, связанные с нашим эмоциональным состоянием, с красотой, гораздо больше, чем в предыдущий период. Да? То есть это время, когда мы видим результаты нашей работы. Вот сейчас с апреля по тот же ноябрь возьмем, да, наступает период, когда мы с вами создаем задел. Мы наработаем на результат, который увидим в декабре. И сейчас наступает время, когда для того, чтобы поддержать результат, сохранить результаты, которые мы получали в сезон, условно говоря, нам нужно приложить гораздо больше усилий для того, чтобы хотя бы просто сохранить. А если мы говорим о развитии, то это значит, что мы должны увеличить количество действий, увеличить количество усилий, которые мы предпринимаем. Это время, в которое можно тестировать разные гипотезы, проверять какие-то новые методы работы, выстраивать новые системы. То есть это время, когда мы с вами создаем вот этот задел. Это время, когда мы приглашаем новых людей, когда мы расширяем свою сеть клиентскую базу и но мы это делаем с осознанием того что мы не получим 7 результат вот это вот очень важно понимать да то есть мы в этот период учимся работать на перспективу это опять таки одно один из аспектов предпринимательского подхода когда мы понимаем что вот это время когда мы работаем условно говоря на будущее на недалекое, на вот это вот близкое будущее, которое начнется в декабре месяце. Но для того, чтобы в декабре месяце нам получить новый результат, больше, чем было в прошлом декабре, нам вот это время нужно провести с пользой и с пониманием того, что я делаю, и с пониманием того, ради чего я это делаю. Поэтому вот сейчас наступает время, когда мы с вами начинаем готовить фундамент для нового сезона. И от того, как вы проведете это время, от того, как вы проведете эту весну, это лето, насколько вы выйдете из бизнеса, да, насколько вы уйдете в свои личные задачи, насколько вы то есть, останетесь в этом бизнесе, наоборот, насколько вы будете активны, будут зависеть результаты, которые мы с вами будем получать в следующем сезоне. Есть у вас это понимание? Понимаете, что мы сейчас с вами работаем уже на декабрьский результат? начинается этого месяца. У кого есть такое понимание? А тебя микрофон выключен. Нет, понимание есть, что, конечно же, останавливаться и приостанавливаться тоже нет никакого смысла, иначе потеряешь тот результат, который уже есть. Вот. И поэтому сейчас, конечно, идти в том ритме, которым сейчас и летом не останавливаться однозначно. Вот это, вот это вот как бы план, в планах так оно у меня присутствует. Да, и я, я это проговариваю для того, чтобы у вас было понимание. Все зависит от того, какие вы цели перед собой ставите. Если у вас нет цели, если вы здесь просто присутствуете и просто, просто плывете по течению, вы можете делать так, как вы считаете нужным. Вы можете лето отдыхать вы можете там, не работать, дождаться нового сезона и посмотреть на остатки того, что у вас осталось от вашей клиентской базы, от вашего, от вашей сети и так далее. Вот. Но если вы работаете на рост, если вы планируете расти, то сейчас наступил сезон, когда нужно, условно говоря, грести больше, сильнее, нежели мы это делаем в сезон, для, для получения того же самого результата. Вот. И а, вот, когда мы с вами говорим о том, что да, мы готовимся к, да, готовимся к сезону, я вам а, вот, то, что, не то, что советую, да, то есть, как я на это смотрю, я это, на это смотрю в разрезе личного и группового оборота. Личного и группового оборота. Групповой оборот в любом случае это сумма личных оборотов. Да, как бы мы там не хотели, но групповой оборот – это есть сумма личных оборотов. И нам компания платит ровно за тот товарооборот, который мы помогаем этой компании создавать, ни за что другое. И поэтому здесь мы с вами смотрим на это с какой позиции. Вопрос номер один. Умею ли я создавать стабильный личный оборот? Есть ли у меня инструменты, освоены ли у меня инструменты по созданию личного оборота? То есть первый вопрос мы задаем себе. Есть ли у меня этот навык, навык по созданию личного товара оборота? Если ответ положительный. Отлично, вы можете двигаться к следующей задаче, это задача по созданию группового оборота. Если ответ не положительный, вы, если вы сомневаетесь, значит, нужно в этой области поработать. И, как я уже сказала, именно поэтому проект «Первые деньги» построен на том, чтобы создать у себя лично, систему по формированию личного оборота, чтобы было понимание, как я создаю личный оборот. Я могу это сделать в любой месяц года, он не зависит ни от каких-то других факторов, кроме меня. Если у меня нет понимания, как мне создавать личный оборот, значит, моя наипереведшая задача – научиться это делать. Научиться создавать личный товарооборот. После того, как вы, или если у вас все нормально с личным товарооборотом, вы умеете это делать, у вас есть навык, у вас есть инструменты, они освоены, вы можете с этим работать, умеете создавать клиентскую базу, умеете работать с этой клиентской базой, то есть все нормально, тогда наша с вами задача уже встает по приглашению людей. И э, т, э, ваша задача – научить этих людей создавать личные обороты. Вы сами умеете это делать, и э, ваша задача – научить э, других людей создавать личный оборот, передать им свой навык, свои умения, свои инструменты э, и научить их это делать. И если мы говорим с вами про декомпозицию ваших целей – в любом случае она будет определяться количеством людей, которых нужно научить делать личный оборот. Вот и вся декомпозиция. Вот Людмила, собственно говоря, это и сделала. Она посчитала, сколько ей нужно человек, который будут делать 125 баллов. Почему 125 баллов она посчитала, что для этого нужно, тоже посчитала. То есть есть четкое понимание, то есть с каким инструментом я работаю, да? как я создаю этот личный оборот через каких людей, и, то есть есть понимание. И если вы работаете с какими-то другими инструментами, например, вы парфюмерный стилист, вы подбираете ароматы, и ваша задача, Передать ваш навык другим людям, то есть не брать себе в команду всех подряд, которые будут работать непонятно как, да? а собрать вокруг себя людей, которые хотят перенять ваш навык, вам просто будет так работать легче, да? чем собирать разношерстную аудиторию и непонятно, как с ней работать. Лучше собрать аудиторию, которая готова делать то же самое, что и вы. Вы этому можете научить, вы этому, это можете передать, и тогда ваша задача просто, ну, как бы цель у вас возникает очень простая, у вас будет определенное количество людей, нужно посчитать, сколько вам нужно людей, которых вам нужно научить делать то же самое на начальном этапе, на начальном этапе, как вовлекать людей, то есть, и вот Наталья правильно тоже заметила, что первые ваши партнеры, скорее всего, появятся из ваших клиентских чатов, то есть если мы говорим систему работы с клиентскими чатами, да, то есть я продвигаю систему работы с клиентскими чатами, я работаю на этой основе, это основной инструмент, который используется для работы с клиентской базой. И он очень перекликается в дальнейшем с партнерскими чатами, поэтому на клиентском чате мы отрабатываем еще и навыки, которые нам пригодятся при работе с командой. Первые ваши партнеры, скорее всего, появятся из ваших клиентских чатов. Вот, это люди, которые появятся из среды ваших клиентов, из среды людей, лояльных к продукту. А в дальнейшем, мы опять-таки опять уже об этом будем говорить, то есть как выстроить работу по привлечению людей из клиентских чатов, этому я тоже уделяю внимание на том же проекте «Первые деньги». А в дальнейшем уже, когда у вас есть результат и у вас есть что транслировать, вот тогда вы начинаете вовлекать людей на свой результат уже и минуя ваш клиентский чат, то есть напрямую. Это уже материал курса по рекрутингу, это уже следующая история. Но без того, чтобы не научиться, то есть создавать личный оборот, двигаться в рекрутинг, двигаться в рекрутинг это, это все равно, что построить дом без фундамента. Это будет очень долго, ненадежно. И если у вас нет понимания, по какой системе вы ведете людей, вы не сможете их вывести к результату. И, соответственно, это будет очень хаотично, несистемно и неэффективно. И для вас это будет очень трудоемко и тяжело. Вот, Поэтому система работы очень простая. Мы работаем над профессионализмом. Да? Я сейчас подрезюмирую все, о чем мы сегодня, сейчас проговорили. Наша задача... Работать над профессионализмом. Если мы в бизнесе ставим новые цели, это говорит о том, что нам нужно взращивать свой профессионализм. Профессионализм мы взращиваем в двух плоскостях. Это жесткие навыки и мягкие навыки. И взращивая жесткие и мягкие навыки, работать над ними, мы работаем над личным и групповым оборотом. Сначала над личным, потом над групповым. И тогда мы с вами можем выстроить очень хорошую, серьезную, стабильную систему, которая нас будет вести к тем результатам, которые мы ставим. То есть будет, будет, будет расти, условно говоря. Да? Вот. То есть вот, вот такую вот общую картинку я вам хотела сегодня нарисовать. И еще раз подчеркиваю, что сейчас очень благодатное время для того, чтобы активно над этим работать для того, чтобы настраивать системы, для того, чтобы пробовать новые методики, новые инструменты и так далее, и так далее. Сейчас для этого время очень благоприятное во всех смыслах этого слова. Вот. дайте мне, пожалуйста, обратную связь по нашей сегодняшней встрече, мы будем ее финалить. Ну вот я как бы до этого, ну могла, допустим, маркетинг план рассказать и сказать, что у нас для этого есть обучающие программы. А вот сейчас я поняла, что э, у вас должны быть какие-то такие-то навыки вот, по продукту, там, по, по, по, по, этому, по этому рассказывать. И уже после этого говорить, все это, для, ну, все это вы получите, но у нас есть обучающие программы. То есть mm -hmm. вот сразу раскладывать. Если человек хочет работать, то сразу мы все раскладывать. А не так вскользь. Маркетинг-план рассказал. Что то понял и не понял? Ну ладно, давай приду. Надо вот прям конкретно работать по навыкам, что вот эти uh -huh. все навыки отрабатывать. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо, Людмила. Это такое более глубокое понимание. Я тоже хочу сказать, что я поняла первое, что декомпозиции у меня нет. Надо uh -huh. сделать и конкретно по ней шагать. То есть там появится ясность, четкость и понимание. То, что uh -huh. про жесткие навыки, да, я поняла, что у меня свои слабые то есть свои слабые места, я поняла, uh -huh. по жестким Хорошо. навыкам, да, вот. как uh -huh. раз это все вот возобновилось, напомнилось, надо uh -huh. отработать. Uh -huh. Жесткие навыки отрабатываем в проекте первые деньги, прямо вот это цель этого проекта, дать основные навыки и отработать для того, чтобы создать вот этот фундамент. Вот. И, а, то есть, все начинается с личного оборота. С личным оборотом решается вопрос, дальше движемся дальше. Ну, то есть следующий шаг уже идет в групповом оборот. Спасибо, Наталья. Спасибо, Наталья. Спасибо, Людмила. Спасибо вам за активное участие в нашей сегодняшней встрече. Какой личный да. оборот подразумевается? Вот, вот да. Понимаю личный оборот, это вот для семьи я всегда вот его свои 20 баллов или сколько ли я, э, но ну, легко сделаю, потому что что-то мне надо, что-то там моей семье надо, что-то надо подарить и чуть-чуть что-то продать. Где иногда, э, это как его по ценам каталога, иногда есть такие люди, которым ну, чтобы не, не дарить, а ну, по своей mm -hmm. цене дарить. Есть mm -hmm. у меня ну, как бы такие вот так вот. И поэтому 20 э, баллов э, даже больше получается. У меня даже больше. Вот вот как ты сказала, я же на два номера делаю. Но получается, mm -hmm. вот в среднем у меня 50 баллов на, на получается. это получается. и для mm -hmm. личного оборота этого, ну, как бы... Достаточно или можно меньше. Вот для, на начальном этапе. Конечно, желательно и больше. Там, но на начальном этапе вот человеку достаточно вот хотя бы самому вот регулярно делать, допустим, 20 баллов, ну, как бы на себя, на свою семью использовать, или все-таки их настраивать на ну, вот как бы на большее. Значит, смотри: ответ на вопрос: достаточно или нет, зависит от того, какая у тебя система. На этот вопрос отвечают не люди, отвечаешь ты. Вот у тебя есть система, и система салонов, про которую ты рассказала, и по этой системе достаточно личный оборот, это 125 баллов. Угу. Понимаешь, да? да? Если говорить про мою систему, если говорить про то, то есть про клиентский чат и так далее, то... У нас первая цель при создании клиентского чата – это выйти на оборот 50 баллов личного оборота. При хорошо поставленном клиентском чате товарооборот, личный оборот будет составлять 100-150 баллов личного оборота. Совершенно спокойно. На клиентском чате, на хорошо организованном построенном клиентском чате можно делать 100-150 баллов личного оборота. Это значит, что когда я говорю личный оборот, я подразумеваю и продажи тоже. Это не только личное потребление, это структура выстроена не на личном потреблении, а эта структура выстроена на небольших продажах. 100-150 баллов личного оборота это небольшие продажи. Если мы говорим о больших продажах, то это продажи на 300, на 500, на 600, на 1000 баллов. Это большие продажи, и я на это не ориентируюсь. Я ориентируюсь на небольшие продажи, но с профессионально выстроенными инструментами и с профессиональным подходом. И это является фундаментом. И тогда, если мы говорим про клиентские чаты, да, то эта система масштабируется очень легко, если вы делаете, ну, давай возьмем 100 баллов личного оборота на клиентском чате, значит, вам нужно еще 14 человек, которые точно так же будут вести клиентские чаты и делать в среднем 100 баллов личного оборота. Все, вот ваша лидерская квалификация. Вот пример на клиентских чатах. То есть это измеряется количеством, в моем случае, количеством салонов, в моем случае, количеством клиентских чатов. В третьем случае это может измеряться в количестве парфюмерных стилистов, да, то есть, которые выполняют какой-то личный оборот. И вот таким образом декомпозируется ваша система. И тогда понятно, что мне нужно делать. То есть я понимаю, что для достижения этого результата мне нужно 14 человек, которые будут готовы вести клиентский чат и зарабатывать около 15 тысяч рублей на этом и двигаться дальше, скорее всего. Вот, вот это цель. Uh -huh. yeah, so. uh -huh. uh -huh. так ну что хорошо тогда на этом давайте на сегодня завершать нашу встречу спасибо Людмиле и Наталье за ваше активное участие за то что мы с вами вместе сделали это такую нашу встречу более живой и интерактивной у меня традиционно просьба написать отзывы по нашей сегодняшней встрече в нашем командном чате, напишите какие-то ваши инсайты, выводы, что для себя ценного, полезного взяли. Это тоже, кстати говоря, один из навыков. Вот можете написать мягкие или жесткие, как вы думаете. Это умение формулировать свои выводы после полученной информации, а может быть задавать вопросы. Да? То есть может быть у вас возникли еще вопросы, которые вы хотели бы задать, которые у вас остались. Вот. Поэтому со всем этим добро пожаловать в наш командный чат. И те, кто будет смотреть записи, то же самое, вам точно такая же просьба-рекомендация. Потренируйтесь в развитии этого навыка, напишите ваши выводы, инсайты, вопросы, которые у вас возникли после, после нашей сегодняшней встречи. Всем желаю плодотворного апреля месяца. Всем желаю достичь новых результатов. Поставить обязательно цели и планы, если вы это еще не сделали, на апрель месяц и двигаться к их достижению. Ну и до встречи в наших чатах. В следующий понедельник у нас Марина Кирпичиковая с нашим продуктовой темой косметической. Вот. А сегодня мы с вами говорили о бизнесе. Всем спасибо и всем до скорых встреч. Всем пока. Спасибо всем. Да, до встречи. До свидания.